любезно откройте, продемонстрируйте свои документы и выйдите из автомашины. Я больше повторять не буду, сейчас будет разбито стекло. О, вот здесь вот такие качели происходят. Товарищ понятый, слышали? В автомашине открывать стекло не будет. Больше повторять не буду, дверь открывать не будете. Я понял. Товарищ понятый, смотрите. Давай, давай, давай. Великий полный, незаконных требований. Вы связались. Передряйный надел полиции здесь на месте. Сзади вас стоит. Давай, не могу. Давай, давай можно. Отдел полиции, полиции стоит за вами. Бронированный. Ага. Я, я же говорил, что это не так сложно. Happy birthday you to you? you. Okay, mommy, close your eyes really hard and blow off the canvas. <laughs> Существо! хули ты, ты в порядке? Я застрял! Я реально застрял, блять! Чувак, вы ржёте, я реально застрял. Я реально застрял, бля. Сейчас я... Я не могу перелезть. Пиздец, друзья, я реально не могу перелезть. Чего стоишь? Да сейчас, сейчас, сейчас все тебя. нормально. Давай. Убери, видео. Нет. Я застрял от души вообще. Да чё ты ржёшь, я реально застрял. Ч ты ржёшь, блядь? Я тебя сейчас выдачу. В чем же заключается отличие женского футбола от мужского? Это скорость, обращение с мечом, техника ударов поворотом. И сиськи. спроси, есть на или нет. У тебя рот есть. У тебя рот есть, кобыла. Ты не стоишь, бабки собирать, ты Жаба ⁇ баная. Ты через башку разъебал. Причиной э, появления ям на дороге и трещин является, как установила наша комиссия по состоянию дорог Липецкой Липецкой области, пешеходы, которые работают в китайскую дешевую обувь и перебегают в неположном месте. Дорога элементарно не выдерживает нагрузок. Мы наваливаем баш, купа так Волеваем бац! Ты не синий будешь? Калорда! Ля Бля, ля, ля, что делает? О, ты посмотри, что мудак делает! Надо вызвать это, полицию Сейчас надо ему пизды дать да, Давай ему пизды, блядь, дадим Слышь, ты урод? Слышь, ты урод конченый, блядь! Ты урод, блядь! Конченый, Пизды пизды, мудак! Тварь такая! <связать> страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно... Видно, да, все ништяное? Обрамывайтесь нахуй! Ванька, все видно, да? Да. Ага. Все, давай. Держишь? Давай, сидя. Да. По-любому. Все держишь. Да, пресс держит. Пацаны, держит пацан пресс. Отвечаю. Да ну нахуй, не надо нахуй этой хуйни делать. Ну не надо. А чё курим-то в общественном месте? Сигареты выбросили. Ты возьми, выброси ее в мусорку, а не здесь брось. В мусорку выброси сигареты. Вообще обнаглели, блядь. Es un gran pestillo que ha puesto un iluminado porque lo puedo estar Get away, get away, get away! But I know that I don't, and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. You shall not pass. <laughs> I'll be back. Okay. Lee Connie. Rush, rush, rush, me. Вообще все молодцы, классно Классно, вообще Да и вообще О, все молодцы Улыбаемся и машем, парни Улыбаемся и машем